Друзья, привет! С вами Станислав. Очередная у нас новиночка. Я, если честно, долго его ждал. Компания Якомура давно анонсировала среди дилеров этот самокат, но, соответственно, мы их получили относительно недавно, и вот наконец-то у нас руки дошли его снять. И хочу с вами вместе в этом видео поделиться своими впечатлениями, своим мнением о этом самокате. Встречаем i8 Pro. Поехали! Ну что, друзья, компании Камур не перестает удивлять. И на самом деле на сегодняшний день, а сегодня у нас с вами 14 июня 2021 года, разгар лета, сезона, компания Камура внесла, ну, наверное, не побоюсь этого слова, фурорта среди... Такую революцию небольшую среди полноприводных легких самокатов. На сегодняшний день, на момент съемки, у него конкурентов у этого самоката нет, потому что вес самоката 23 килограмма всего лишь, и при этом он имеет два мотор-колеса, номинальной мощности по 500 ватт, то есть э -э, в киловатт, емкость аккумулятора у нас с вами идет 48 вольтовый на 20 ампер часов. И опять же, по заявлению производителя, максимальная скорость на этом самокате может достигаться до 50 километров, а пробег на одной зарядке, но ну, здесь уже зависимость, конечно, как вы будете есть, ездить, как говорил, там, вес райдера, манера езды, все это дело само собой, но еще, конечно, на каком приводе и на каком режиме вы будете ездить, потому что если есть на полном приводе, один из клиентов проехался с весом 90 кг, ехал, на, грубо говоря, газпол постоянно на спорт режиме, он проехал около 35 километров. На самом деле, очень хороший показатель, учитывая того, что спорт режим, полный привод и 90 килограмм веса. То есть, если говорить о режиме полного привода и при этом э, стандартный городской, и вес райдера будет примерно там не 60-70 килограмм, то смело, мне кажется, можно проехать 45-50 километров. Ну, а если мы отключаем с вами, включаем монопривод, то здесь, в принципе, как вот классический i8, я думаю, что 60-70 километров. Ну, 60-65, я думаю, что ему будет э, покорены. И вот, друзья, ну что, на самом деле, хочу сам быстрее встать на этот самокат, покататься, поделиться с вами своими впечатлениями, повторюсь, очень его ждал и по мне этот самокат очень э, зайдет и заслужит в любом случае внимание ваше, наше, да, то есть и, ну реально классный аппарат, давайте с вами знакомиться. Итак, по кузовщине давайте начнем. Внешне на самом деле он особенно сильно не отличается от i8 Монарим. то есть здесь единственное, что добавилось, это добавилось у нас с вами э, Переднее мотор-колесо, потому что вы помните на i8 классических, там, монорим, либо, соответственно, мотовилка, да, у нас был только заднее мотор-колесо, а, соответственно, переднее просто надувное. И, соответственно, колеса были, кстати, надувные. Здесь у нас идут колеса не надувные, цельные, но при этом покрышки, они такие идут, то есть... Попробуем в это видео вам приложить эту покрышку, в фотографию. То есть если мы снимем покрышку, да, то есть, там будет у нас такая перефорация небольшая, да, то есть она достаточно такая мягкая. То есть это не какая-то такая жестко дубовая, то есть она, в принципе, имеет такое смягчение небольшое. Плюс передняя подвеска монорим, за счет чего будет плавность хода намного интереснее и комфортнее. Сзади подвески у нас нету, так же как и на i 8 формата. Что еще у нас здесь с вами появилось? Появился. Тормоз не только передний, но, соответственно, и задний тормоз. Оба тормоза барабанных, кто знает, что старый добрый барабанный тормоз, он, в принципе, достаточно такой а, неприхотливый в обслуживании, легкий достаточно в обслуживании, поэтому здесь, в принципе, а, в таком сегменте самокатов, а, я думаю, что более чем за глаза будет достаточно. Что касаемо динамики, конечно, безусловно, здесь а, хочется в первую очередь на него стать и покататься, потому что пока что, друзья, я не могу с вами поделиться сейчас этими впечатлениями, потому что я еще на нем не ездил, если честно. Здесь у нас с вами по рулю, давайте пробежимся. Руль у нас остался без изменений, все то же самое, грипсы стандартные, удобные, звоночек также, тормоза, курок газа, подножка, механизм вложения остался прежний, как на i8 классический, то есть убрали фиксатор. Оттянули. Здесь он у нас сделан капитально. Сложили, зафиксировали. Подняли самокат. Да, чувствуется, что стал потяжелее. 23 килограмма. Но опять же, друзья, среди полноприводных самокатов, какой интерес самокат весит 23 килограмма. Давайте с вами сейчас подумаем. А наверное, никакой только Никому Ri8 Pro. Подвеска Monorim, в принципе, многим уже знакома, хорошая, надежная, со своими, как говорится, и плюсами, и минусами, да, то есть, безусловно, вот, но, по мне, достаточно достойный аппарат, и Монорим, в принципе, среди самокачек зашел достаточно неплохо. Давайте с вами по клиренсу пробежимся, посмотрим, сейчас возьму суперинструмент старую, добрую рулетку, измерим полезную деку э, самоката. Полезная площадь у нас с вами 52 сантиметра, ширина идет у нас с вами 16 с половиной сантиметров. Ну а клиренс сейчас выровняем, берем подножку, поставим, и мы с вами здесь увидим 8 сантиметров клиренса. Ну что, друзья, давайте с вами поговорим о сердцевине этого самоката. Здесь у нас с вами стоят два контроллера 48-вольтовые на 16 ампер часов. Аккумулятор у нас с вами стоит, как я и сказал, на 20 ампер часов. Элементы 18650. В принципе, старые, добрые, проверенные уже временем. Многие клиенты спрашивают, а там, для чего нужен полноприводный самокат, да, друзья? Но здесь я вам скажу так, что сугубо свое мнение, да, если вам нужна тяговитость, проходимость, либо под нагрузкой, чтобы самокат вытягивал, да, то есть, безусловно, в этом случае вам нужен полноприводный. То есть, даже, например, если взять человек весит там, 100 килограмм, да, по заявлению производителя, здесь максимальная нагрузка выдержит 150 кг, но, опять же, я лично от себя рекомендовал бы не больше 120 кг, хотя производитель 150 спокойно говорит, что можно. Но тем не менее, то есть, если мы возьмем с вами самокат монопривод да, и полный привод одной модели, той же самой, да, к примеру, вот, как в данном случае, там, i8 либо i8 Pro, станет человек с весом там, 100 кг то соответственно под ним самокат под моноприводом да, то есть будет ехать вяло достаточно. то есть На полный приводе тяговитость будет лучше, динамика лучше. И опять же угол наклона, подъем да, то есть будет затягивать намного лучше. И даже там, где монопривод не затянет, да, то есть полный привод, вероятность того, что он его затянет, да, то есть она велика, и выше раза в два или в 3. То есть поэтому здесь вот ответ касаем на вопрос, для чего нужен полноприводный самокат, если у вас выбор стоит либо монопривод а 8 взять, либо полный. Вот, поэтому, друзья, здесь, безусловно, выбор за вами, какой выбирать. У нас в наличии есть i8 с мотовилкой, вилкой, есть i8 с моноримом, есть i8 Pro. То есть любой выбор. Приезжайте, покатайте, сравните для себя. Мы попробуем тоже видео заснять еще отдельное сравнение с i8 с полным приводом. Да, то есть вот с вами поделимся этим видео отдельно в ближайшее время. Вот, а так, соответственно, безусловно, самокат интересный скажу от себя да то есть и, мне самому интересно как он будет себя вести в дальнейшем учитывая того что здесь у нас полный привод отключаемый помимо этого здесь еще есть такая опция что мы можем менять с вами э, привод то есть захотели включили передний будет только передний работать захотели задний только задний будет работать захотели два мотора будет два мотора работать да. плюс э, здесь есть система э, как на 9 да то есть можно поставить э, пешеходной да, типа формата, то есть, соответственно, он будет ехать не больше скорости средней там пешеходового по городу, да, то есть будет, соответственно, слабый слабой тяги ехать. Ну, экорежим, режим само собой, спортный режим и обычный драйв. Также имеется у этого самоката приложение, мы на приложение акцентировать внимание не будем, потому что компания Никамура, она его еще допиливает, то есть она еще немножко сыровато, но тем не менее, там также можно задавать настройки а, и включать круиз-контроль, а, ограничивать, включать также полноприводы и так далее. А сейчас я хочу покататься на этом самокате и с вами поделиться с впечатлениями. Ну что, друзья, могу сказать. Фуротный самокат получился. <смех> Назовем это так. Потому что легкий, но при этом, блин, дерзкий самокат, друзья. Легкий полноприводный самокат. Вне конкуренции. Реально вне конкуренции. Как он набирает, какая динамика поначалу, да, то есть ну, нужно привыкнуть к курку. То есть, если вы курок резко нажимаете, Чуть-чуть такое подергание легкое, да, то есть, соответственно, это, ну, может, не каждому привычно будет поначалу, но привыкнуть и в любом случае. Далее, что, что хочешь сказать, сказать, да, то есть, если там нажимаете курок там плавника, да, то есть он, соответственно, начинает нормально ехать, без дергания, без вот этих рывков, то есть надо просто привыкнуть. По мне, прям вот супер самокат, реально. То есть кому нужен э, полноприводный самокат, с характером при этом обязательно строго чтобы был легкий вот именно легкий да то это однозначно нужно рассматривать а 8 pro потому что он вне конкуренции но конечно кому уже а, самокат там с большим пробегом там я не знаю и 70 80 и скорость то была колоссальная то здесь конечно же можно другие рассматривать а, Линейка полноприводных самокатов большая Дуалтроны, якомуру, ультроны, то есть другие тоже полноприводные. Но, друзья, учитывая того, что мы его разогнали по gps по прямой, с весом райдера 85 килограмм, при этом он не на полный еще был заряжен 50 километров. Друзья, да это огонь. Что я могу сказать? Огонь. Поэтому тут прямо, ребят... Единственное, что могу сказать, да, чтобы, друзья, вы не думали там, о том, что там, мы вот прям, за, за какого-то именно топим производителя, да, то есть мы стараемся просто сугубо свое мнение а, выражать, да, потому что мы также здесь катаемся на самокатах, любим самокаты, да, то есть и неважно какой производитель, стараемся а, открыто, честно говорить о самокатах, о плюсах и минусах. Так вот, что касаемо минуса, да, который пока что я сейчас чувствую, да, это то, что ему, конечно, не хватает подвески задней. Передняя она есть, но она немножко такая дубовая. Да, просто надо посмотреть, может чуть-чуть поднастроить переднюю подвеску, потому что мы сейчас его достали. Соковый формат. Я бы сюда добавил подвеску однозначно, потому что ее не хватает. То есть, если вы берете там, опять же, город, такая небольшая пересеченка, да, то, в принципе, его будет достаточно. Но если вы планируете где-то покататься, устроить покатушки такие, где там по бездорожек капитальному, то однозначно нет. Вот это, опять же, сугубо мое сейчас мнение, ощущение. Вот. А так, в принципе, самокат очень интересный. По мне очень зашел. Посмотрим, как он будет себя вести, безусловно, уже там с пробегом, там, не знаю, 200, 300, 500, тысяч километров, очень интересно. Для меня пока непонятна система вот этого отключения полного привода, то есть, ну, я имею в виду необычный формат а классики, да, когда мы включили полный привод, а включили полный привод, а тут у нас с вами идет а... привод, получается, передний включается, да, то есть, а можно еще и задний включить, то есть, вот это мне пока... Не совсем непонятно, да, то есть как это будет себя в процессе вести. Но, опять же, как заявляют ä, производители и камура, что здесь, в принципе, все на заводе протестировали, да, очень хорошо, поэтому здесь вопросов не должно быть. Вот, поэтому, если все это так, то это вообще огонь просто, просто будет пушка в этом плане. Вот едешь спокойно по городу, захотел поднадавить, поднаварить, но понажал нажал, пошел, пошел, пошел. И как он набирает, да? Сразу скажу, по тормозам, по тормозам, э, имейте в виду, что барабанный тормоз, он немножко отличается, мягко говоря, да, там, от того же самого гидравлического системы тормоза. Поэтому, кто э, катался на гидравлике, да, то есть и сядет, встанет на полноприводный i8 Pro, имейте в виду, что торможение немножко другое, поэтому рассчитывайте свой тормозной путь, друзья. И вот знаете, что еще мне, я бы здесь добавил бы, но опять же, как конструктивно куда-нибудь это можно было бы поставить. Вот не хватает как будто бы ощущения, когда на полном приводе едешь, задняя опора для ноги. Вот прям так и хочется ее, чтобы она была. Ногу поставил и пошел, и пошел. Ох, хорошо. Динамика. А если кто-то сомневается или, например, еще, да, приезжайте к нам на тэп-драйв, покатайтесь, посмотрите, просто ощутите сами. Я уверен, что у вас точно такие же будут эмоции, как у меня сейчас, положительные. Потому что самокат получился реально интересный, очень интересный. Я, как и говорил ранее, я его очень ждал, потому что я уверен, что этот самокат среди полноприводных относительно недорогих а полноприводных самокатов и легких, он займет на сегодняшний день первое место и у него просто нету конкуренции на сегодня вообще, то есть вне конкуренции 8 Pro. Сейчас, кстати, хочу включить монопривод. Чтобы его включить, нужно пять раз нажать подряд к налавишу, Раз, два, три, четыре, пять. Так, у нас включился сейчас передний, да, передний, вот, ну вот, кстати, тоже самокат, в принципе, динамичный, без такой дерзости, как был на полном, но тем не менее, хорошо ей, поэтому, друзья, если аккумулятор подсаживается, чувствуете, полный привод отключили, включили передний, либо задний, Сейчас включу задний. Попробую. Раз, два, три, четыре, пять. Все, включился задний привод. Пробуем на заднем. Ну, сейчас задний у нас заработает. И Едете на любом из моноприводов, да, то есть и наслаждаетесь. Максимально долгим пробегом, комфортной ездой. Сразу ощутил, кстати, переключая вот на переднем приводе и заднем, да, то есть на переднем приводе он подхватывает э, более интересно, едет интереснее, по ощущениям, по крайней мере, чем на заднем приводе. Ну, а тут на любителя, как говорится, кому что больше нравится. Да, друзья, <связать> я, с точки зрения, конечно, ну, не инженер, да, то есть не там электрик, но, тем не менее, я бы советовал бы все-таки включать э, полный привод. Вот сейчас еду, круиз-контроль сработал, все, я на круиз-контроле еду. А, ездить на полной приводе, точнее, включать, либо отключать полный привод, либо монопривод. Остановите самокат, включите, и после этого начинайте движение. Это, в принципе, по технической части, по мне, будет правильный. Что касается гидроизоляции, кстати, друзья, я делать обязательно гидроизоляция на самокаты, в том числе на И8. Хоть там завод идет гидроизоляция штатная, но она, соответственно, там прямое, не прямое, утопление даже, а просто вот лужи, дождь, она не защищает и есть слабые места, которые требуют обработки и подготовки самоката. Поэтому этот момент учитывайте, прежде чем будете ездить какие-то такие вот дождливые погодные условия. Так что, друзья, если нужна гидроизоляция либо другое какое-то дооснащение, пожалуйста, обращайтесь к нам в магазин. В нашем сервис-центре мы это сделаем без проблем. На любую технику, в том числе на i8 Pro установим, поставим. Можете кататься, наслаждаться поездкой на вашем электросамокате. В любые погодные условия ну, друзья, сейчас хочу по горке, на горку заехать. Тут горка такая тоже продолжительная, но не такая уж резкая. Сейчас до той доеду, которую я хочу увидеть. И вот как раз здесь тоже будет очевидно и видно, в чем отличие монопривода от полного привода. То, что я говорил ранее. То есть на моноприводе ты будешь ехать еле-еле, а на некоторых гор даже не заедешь. То на полном приводе, как сейчас я еду, Просто чувствуешь, как залетаешь, да? Хочу сравнить на такое небольшое видео, сделать на этом замокать, включить полный привод, да, проехать на одну горку, на ту же самую заехать. и а, да, включить полный привод на моноприводе, а, заехать и посмотреть динамику его, да? То есть ну его, я думаю, сами ощутите и видите, это сами наглядно. Так, ну что, друзья, включаем монопривод. Так, все. Включил. Включил задний привод. Попробуем, посмотрим, как он поедет. Так, задний привод. Едем в горку. Вес у меня 74,75 70... Так вот вес плавает спорт режим задний привод повторюсь тянет скорость на бортовом 11-12 километров показывает яленько, но затягивает 12 километров в час по бортовому Так, ну дальше, в принципе, смысла нет ехать, ну ладно, до конца доедем, пешеходный переход, обратно, опа, сейчас включу полный привод, так, это передний, все, полный привод, поехали. Ну, динамик сразу отличается более интересно затягивает 17 километров 18 19 по бортовому хотелось друзья вам сказать и показать вот в этом конкретном видео да то есть точнее сравнение да то есть это то что а, полный привод он лучше тянет а, то есть как раз для людей там с большим весом либо какие-то преграды либо горки да то есть соответственно где он не затянет не заедет у вас а, монопривод полный привод он вытянет поэтому так вот друзья Ну что, друзья, я впечатлен, если честно, на самом деле, у меня эмоции переполняют, могу сказать, что самокат мне лично очень зашел. Если резюмировать, опять же, если вам нужен легкий полноприводный самокат, однозначно i8 Pro, самокат с характером, однозначно очень интересная модель, уверен, что многим сейчас, кто за кадром смотрит, наблюдает, и из вас, друзья, вам он тоже понравится, поэтому я вас приглашаю к нам в магазин на тест-драйв. Покатайтесь, посмотрите, захотите, сравните с моноримом монопривод, мото э, монопривод, полноприводный, то есть э, и разные самокаты у нас в магазине представлены. И для себя ощутите, поймете. Я думаю, что у вас те же самые будут впечатления, та же самая вот эта вот э, драйв, который у меня, скажем так, вы... Э, э, Подарился сейчас вот этот самокат, потому что вот ощущение реально очень положительное от него на сегодняшний день. Поэтому жду вас у нас на тест-драйве. Магазин у нас находится в метро 95 -го года, Большая Декабрьская 3, страна 1. Это метро 95 -го года, повторюсь, торговый центр электроник на прессе. От метро 200 метров, также имеется парковка. Огромный выбор, тест-драйв. Приглашаю, покатайтесь, посмотрите, выберите. Ну а с вами был Станислав, всем удачи, всем пока.